Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я хотел бы показать вам, как создать простейшее приложение с использованием библиотеки Qt. Скачать библиотеку можно из интернета по адресу qt.nokia.com Установка интуитивно понятная, поэтому сразу же запускаю Qt Creator визуальную среду разработки Qt. Выбираю меню файл Новый проект. Выбираю шаблон проекта, Qt widget. такое приложение Qt, выбрать. Указываю папку, в которой я хочу сохранять файлы проекта Tutorials. И имя проекта. Нажимаю Далее. Здесь я могу выбрать папку, в которой будет компилироваться проект, но я ничего менять не буду. Далее. Выбираю базовый класс, на основе которого будет создаваться э, моя форма. Э, выбираю QWidget, наиболее простой класс формы. Называю свой класс main MainWidget. Нажимаю Далее. Завершить. И вижу, что Qt Creator создал несколько файлов. В том числе проектный файл с решением PRO, в котором перечислены файлы проекта и какие-то ключи. Сейчас меня не волнует, что за ключи. Файл main.cpp с функцией main, в которой создается объект co-application, который необходим для любой не консольной программы. Объект моего класса main.widget. Показывается этот объект. И... Запускается цикл обработки событий. Также мы видим файлы класса MainWidget, заголовочный и файл реализации. И, наконец, третий файл файл описания формы. Дважды кликаю и э, попадаю в редактор формы. Здесь, как обычно, есть некая палитра визуальных компонентов, которые я могу простым перетаскиванием добавлять на свою форму. Итак, я добавляю кнопочку. И я добавляю яблок. Что я хочу? Я хочу, чтобы при нажатии кнопки в яблыке появилось какое-то сообщение. Для этого в Qt я должен использовать механизм сигналов и слотов. То есть Моя кнопка испускает какой-то сигнал о том, что она нажата, а форма или какой-то другой э, компонент, э, унаследованный от э, класса QObject, он может получить этот сигнал и как-то его обработать. Э, в классе PushButton, в классе кнопочки, сигнал нажатия уже есть. Мне необходимо создать слот который бы обработал этот сигнал и связать их. Сигнал со слотом. Итак, я иду в текстовый редактор, иду в заголовочный файл класса MainWidget и должен добавить объявление слота. Я пишу Public Slots. И э, объявляю слот. Объявляется он так же, как и любой другой метод. Show. Текст. Текст у меня будет называться. Э, аргументов никаких нет, потому что для меня важно только, что кнопка была нажата. Никаких, никакой информации я не передаю этому слоту. Э, Выберем... Навожу мышку, нажимаю правую кнопку и могу выбрать «Добавить реализацию». Добавляю реализацию и попадаю в файл cpp, где уже есть э, некая заготовка для реализации моего слота. Теперь я должен э, как-то обратиться к юлыку. Поскольку создавал я его не, э, не явно, а через редактор формы, то обращаться я к нему должен следующим образом. UI, э, стрелочка, и вот дальше я вижу EULEAK кнопку. Выбираю EULEAK и выбираю метод setText. Вписываю какую-то строчку, допустим, hello, cute. Итак, я создал слот. Сигнал у меня уже есть. Теперь я должен связать их. Лучше всего сделать это в конструкторе. Approach CoObject. Это статический метод класса CoObject. Connect. Первым аргументом идет объект, который излучает сигнал. То есть UI. Пуш-баттон, кнопка, дальше я пишу сигнал и в скобочках указываю какой сигнал. Вот у меня уже какие-то, смотрите, есть не только. Я выберу клик, то есть сигнал, э, испускаемый при нажатии кнопки. Теперь я должен указать объект, который принимает этот сигнал. Этим объектом является, собственно, форма. Поэтому я пишу this. И далее пишу слот. В скобочках должен выбрать тот слот, который будет принимать этот сигнал. Причем э, аргументы сигнала и слота должны быть одного типа. Их может быть несколько. Я выбираю... У меня никаких аргументов нет. Я выбираю showText. Свой слот, который я только что создал. Нажимаю точку, пишу запятой, сохраняю и Ctrl-R. Я запускаю приложение на, на выполнение. Так, приложение запустилось, нажимаю на кнопку и получаю текст. Теперь э, я хотел бы показать, что это универсальный способ связывания различных визуальных компонентов. И иногда мне даже не нужно писать, создавать собственный слот или сигнал, поскольку они уже существуют. Я иду в редактор формы, кладу на форму горизонтальный слайдер. Кладу объект LCD number, такое табло цифровое. И теперь я должен соединить сигнал изменения значения слайдера с, э, с слотом вывода э, целочисленного какого-то аргумента. Иду в редактор, то же место, где мы соединяли предыдущий сигнал со слотом. Пишу опять к 2.0, дветочек connect, UI. Горизонтальный слайдер, он у нас излучает сигнал. Сигнал. Смотрю, слайдер, value changed. Изменение значения. Теперь я должен написать, кто понимает. Понимает UI, LCD, number. Так, он все вырезает. И теперь пишу слот и выбираю слот. Вот я нахожу подходящий слой «Display.Intl». Мне нужно вывести целочисленный аргумент. Ставлю точку с запятой, сохраняюсь, допускаю «Control.Live». Итак, смотрите. При изменении значения слайдера положения изменяется число, отображаемое на табло. То есть, когда, как только положение слайда изменяется, он высылает сигнал, соединенный со слотом отображения э, целочисленного аргумента табло. И поэтому табло отслеживает положение слайдера. На сегодня все. Спасибо. До свидания.